Профсоюзная организация ЗАО «Совхоз имени Ленина» совместно с клубом «Золотая осень» организовали для пенсионеров народного предприятия посещение контактной деревни. С субботним утром автобус доставил пожилых людей вместе с внуками и даже правнучкой на место проведения досуга. Будем все смотреть. Да. Для этого мы приехали. какие-то там что-то масленицы грядет или что-то там? Масленица? Я не знаю, какой там. Да, как будь скоро масленица. Экскурсовод контактной деревни объяснила правила безопасности при общении с животным. Скажите мне, пожалуйста, какой у нас скоро праздник? Март. какой у нас? Масленица. масленица, конечно. Что мы делаем в масленицу? Блины, печем. Да, что нам нужно для блинов? Мука, Мука, молоко и маслица соль. Конечно, вот наша задача сегодня раздобыть все ингредиенты и потом испечь блинчики. Вот. Мы входим группой и не разбегаемся к животным самостоятельно, не подходим. Договорились? Да. Все, пойдем. Пойдемте. пойдемте. <связь> И раньше такие лошадки работали в шахтах. Несмотря на то, что она такая маленькая, она очень сильная и может увезти за собой более 500 килограмм. Смотрите, эту лошадку нам нужно будет с вами рассчитать, как правильно подходим к лошадке. Затем покатала детишек на карликовые лошадки. Ну, ну как, как, тебе понравилось? Почувствуйте, что вы Диске, Не пересмотри, а да? А ты Как тебя зовут? А да ты с кем здесь? Бабули? Сменой, скажи. Сейчас бабуль, дедуль, нет, сейчас по имени называют. Да вы что? Время другое нас. <свят> Нина. Даже без отчества Представьте, просто, Представьте, просто бабушка, вот видите? У нас была бабушка. Она прабабушка. Зла. Она даже прабабушка. Прабабушка даже. она ей, да. А -а -а. Прабабушка звала, потом бабнина, Нина, потом Нина. Вот ты моя подруга. Вот так. Не держались от такого развлечения и люди постарше. Давайте руку. Бабушке сказали, можно. Я спасибо за него. Бабушки. Поэтому вы не скажете. Впечатление было хоть отбавляй. После осмотра вольеров с животными, расположенным под открытым небом, всех ожидали приятной посиделки у русской печи. Кстати, и приготовление блинов, из намолотой собственными руками муки. Заместитель директора Наталья Потапкина выразила уверенность, что запланированная на этот день экскурсия понравится и взрослым, и детям, а проведенное совместное время укрепит понимание и взаимоотношения между поколениями. Сегодня у нас мероприятие, посвященное Масленице. Ну, несмотря на такую плохую погоду, все равно э, наши ветераны, пенсионеры ЗАО «Совхоз Ленина» приехали сюда с внуками. И сейчас мы начинаем нашу программу. Я думаю, что все получится у нас замечательно, как всегда. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ «Совхоз». До скорого!